Да выглядит сейчас э, задницей. тинь тинь тинь тинь Почему ты же в воде и пошел. Лестница наладом дышит. Вот так она провалится, не уходит. Хорошо, что вы в хорошей физической форме. Нужно вот такие вещи даже встретить. Ведерка цепляется и водичка набирается. Когда-то грибки собирались. Очертания огорода очень хорошо проглядываются. Как обычно, когда он не работал, стучались сверху на кабана. Это будет неудавшийся думать. Все разваливается. Чё? хана так мы греемся всегда всем привет нашим людям а также новым зрителям нашего канала сегодня у нас путешествие по заброшенным местам и сегодня мы хотим показать вам что происходит с деревнями с домами в момент когда люди уходят отсюда навсегда К сожалению, нам здесь уже никто никогда не откроет. Придется зайти нам самим. Дом закрыт? Thank you. Когда мы только планировали запись этого видеоматериала, мы даже предположить не могли, что ситуация настолько печальна. Несколько лет назад нам довелось побывать в этой деревне, и положение вещей в ней было не столь удручающим. Еще стояли дома, хозяйственные постройки и бани, и все они были вполне пригодны для использования. Всего пару лет ситуация кардинально изменилась. Наши деревни воистину умирают. Ситуация вышла из-под контроля и приобрела устрашающий характер. Пройдет еще немного времени, и они и вовсе пропадут в современных парк. Наши бедные несчастные деревни. Этот фильм о них. баны приходят и роют. Ну, колодец даже есть, тут пристройка. Здесь хозпостройка упала, у Колодец, вот такой инструмент. цепляется и водичка набирается водичка есть кстати в колодце на кабана. на волчичку он сказал не верьте ему пойдем прогуляемся хозяйственная постройка под вот старину сделана над драночкой. Помнишь? Пуговки остались, смотри-ка. А? Ой, у кого только не было такой рыбки в детстве. Оп. Обратите внимание, вот эта хозпостройка, она до сих пор не упала. Тут причина всего лишь одна и банально проста. Она построена по старому русскому принципу на волнах. А какое количество голов скота держала каждая семья в деревне? может судить вот по величине этого огромного помещения. Здесь и поросятки были, и овцы, и козы. Кого тут только, наверное, не было. А теперь здесь разруха и рыбки. Да, и вот такие вот обезьянки живут. Корзиночки тут. Когда-то грибки собирались. Все ручным трудом было сделано. Не сейчас в магазине купишь. Ну, все, конечно, разваливается. Уже все сгнило. Что за камушек? Это соль. Ты смотри. Соль, может, да, соль, соль, соль, соль. Сто процентов соль. А что я здесь делать? Не знаю. Осталось еще с тех времен. Ревизор. Пойдем, можем попробуем его включить. Там, может быть, канал древности старина показывает. Как обычно, когда он не работал, стучали сверху. <реклама> еще полы не прогнили, не упали. Еще достаточно неплохая крыша, пока дом еще стоит. Вот в этой печке пабдуся, покойница нам. Самые лучшие пироги готовила. Вся детвора сюда прибегала. Она всех угощала, каждого ребенка. Все ее любили. А сама она была детдомовская. Вот на этой печке. Самые вкусные из детства пироги были. Больше таких пирогов не отведаешь. Огурчики мариновать. Здесь был на этом месте когда-то дом, а теперь осталась одна история. Вот что сырость сделала с этим домом. Дерево полностью развалилось. В наших широтах происходит постоянная смена погоды. Из-за недостатка тепла образуется плесень. И чуть не упал. И эта плесень постепенно дерево превращает в труху. И вот что происходит. Все разрушается. Лестница на ладом дышит. Как и все остальное здесь. Вот такая печальная картина почти, что в каждом доме. опасно ходить. Что-то хрустнуло здесь. Схема телевизора даже есть. Посмотри. Не только схема. Скелетно-монтажная схема телевизора. В некоторых домах можно вот такие вещи даже встретить. В некоторых домах можно Раскольникова встретить. Пойдем, кое-что покажу интересное. Ой, а как, смотри-ка, здесь оболелась печь. Ее прям на, на одну сторону накоренило. Вот так она провалится и вниз уходит. Ой, кошмар какой тут творится. разруха. Посмотрите на эти портреты. Я, честно сказать, когда зашел в это помещение, я даже не сразу их увидел. Военные даже, смотри. Фотографии нашли в этом доме. Очень много интересных. Вот, вот это мужчина очень, такое лицо знакомое, запоминающееся, Как будто где-то его видели уже. А вот этой хозяйственной пристройке менее повезло. Она уже полностью обрушилась. Здесь даже уже ходить очень сложно. Вот что-то пальто, видимо, бывшего хозяина тоже превратилось в тлен. Здесь можем наблюдать как раз-таки все прогнило, все упало. И теперь даже чтобы попасть в дом, нужно очень-очень хорошо постараться ли у нас есть порох пороховница у нас есть способности Но здесь конечно ужас тоже полы сгнили дождь попадает сюда в это помещение сырость влага делает свое дело был забор нет забора смотри все отсырело и превратилось вот в труху она вот прям все разваливает Thank you. Здесь еще мы можем видеть остатки строения, двор даже еще не упал целиком. Очертания огорода очень хорошо проглядываются. Там на заднем плане даже стоят вот дворы и даже банька вот небольшая. Здесь с левой стороны мы видим уже тоже остатки баньки. Она уже, к сожалению, утрачена полностью. Думаю, что... Это с левой стороны, который, да? На да, ширине. А из-за чего пожар начался? Костя хромой был. Да, я по палкой ходил, конечно. Да, знаешь, да, ну вот он и... Он, Попел... он попьянее. А -а -а. Понятно. Но он это дело-то любил. Ну, сам сгорел и... Думаю. А, и сам он сгорел, да? Да. Притом ночью. Все спали. Хорошо сосед Ромка. Проснулись. Шифер, как стал трещатик. Я здесь в деревню самый старший остался. А вам сколько? 82. А сколько семей здесь живет? Юлька Кузнец, крайний дом. Два дома напротив. Шухов и Жданов дом. Ну и мы сейчас. Вот, с бабкой больше, вот, никого тут нету. Вообще, вот, сколько сейчас, домов? Сейчас она. Да, все с каждым годом, все хуже и хуже. Уже едешь и не узнаешь. Так. За это время, за год, сколько народ уже? Ну, за конем фаду! Падают и падают, падают. Все, что это дома? Все, хана теперь завяла, Мы все в дом. Ждали, ширяю, Леша. Все. Вот сейчас уже и бани не видно, ее давно уже нет ну, Она, она всё не Развалилась. Спалилась. Да. Да? На ходу. На ходу. На ходу, на ходу, Сейчас у меня снят, конечно. Чмухи заводи и пошел. Бензинку заливай. Здесь по деревням можно есть, а вот на трасс уже не видишь. Прав нету. Да, ну, пошел в магазин, пришел. Обратно. А, а Какого он возраст, ну, наверное, постарше надо. вот. 412. Я... Сам... Курить бросил. Детка. Да, при колхозе еще как-то все развивалось, люди были заняты. Ну работали, фермы же были, работали на фермах, все же было. А сейчас что? Да, сейчас. Что, хана? хана. Хана. Молодежи нету, да? Да как там молодежь, старики? Как там молодежь. Походишь, поглядишь, Коли. Только мы можем приехать вот так вот. Залетные. Ну... <смех> пройдем дальше по дороге центральной покажем тут часть левой стороны деревни, а с правой стороны деревни уже дома, к сожалению, утрачены но мы сейчас вам покажем домовые старинные ямы В дальнейшем итоге мы приходим вот к такому результату. Груды кирпича и изгнившие бревна. здесь находились сини, а сейчас здесь ходишь с риском покалечить себя. Вот такие дверные петли и подобные им мы частенько находим в земле. На задворках этого дома некогда располагался дивный сад, и так же, как и я, человек выходил и шел в местный колодец набрать водички. А ныне нет было у великолепия и в дом не зайти, и воды не набрать. Ладно, ты, чуть дом не сложился под тобой. Это было очень экстремально. Все разрушается, конечно, со временем. Надеюсь, вам понравилась эта прогулка. Мы постарались максимально передать всю атмосферу наших бедных заброшенных деревень. Обязательно пишите внизу в комментариях ваше видение и ваше мнение. Понимаешь, стирайся, чтобы рука не дергалась. Ну, Спасибо. А вот я потом все равно Я испачкался из-за этого. Ты ну не говори, вот я снимаю, я, блин, я вижу, я споткнулся.